После продолжительной засухи на Ирак обрушились проливные дожди, что привело к наводнению. Понедельник был объявлен нерабочим днем во всех провинциях страны. Местные власти сообщают о значительном материальном ущербе, а вот пострадавших пока нет. В городе эн наджав затоплены несколько районов, люди были вынуждены покинуть свои дома. В связи с повышением уровня воды из-за ливней в нескольких провинциях в пострадавших районах объявляется режим чрезвычайного положения. Министерствам, местным администрациям и армии поручено мобилизовать свои силы на борьбу с последствиями стихии. Минздраву следует принять меры по предотвращению эпидемий болезней, указано в заявлении главы иракского правительства. Отметим, что проливные дожди в Ираке идут уже несколько дней и, согласно прогнозу, не прекратятся до конца этой недели. Ирак считается одной из самых уязвимых в последствиях изменения климата стран в мире. Уважаемые зрители, просьба досмотреть видеоматериал до его завершения и прокомментировать от увиденного, а также поставить лайк для продвижения видеоматериала. Всем спасибо за внимание и поддержку.